Попробую прокомментировать Вот все в одном этом В этой рекламе Все вранье И грязная правда Великая держава Вранье И не великая и не держава Держава не сформирована Держава имеет право называться Территория На которой проживает народ А не сброд вот, который народ сам себя держит Он устанавливает державу Ни государство, ни страна Ни другой лагерный барак Вот С каким-то названием С какой-то вывеской над входом Вот Если помните, давно это дело Все муссировалось над входом Какой-то там Освенцем или еще куда-то Была надпись какая Правильно Овому овая Каждому свое, едем до зайн. Ну, там другие еще были э, красивые надписи над разными бараками. Вот, поэтому не думайте, что если написано «Великая держава», что вы действительно в державе живете. Державу нам еще надо строить. Вот, надо, чтобы вот эта быдломасса э, все-таки очистилась, собралась, наконец, народ, вот, перестала быть ватой, перестать, э, перестала быть хлопушкой, набитой ватой, дурью, вот. И чтобы э, не ватники были, а разумные существа, которые будут составлять державу. Так, значит, ну на эту тему достаточно. Вот, пожалуйста, вот материализуются такие большие булыжники. Вот, даже эту хрень тоже материализует. Вот правду написали вот эти подонки Которые управляют территорией Захватили территорию Которая называлась Советский Союз Вместе с населением Население э, не стало оказывать сопротивление Серьезное Армия и спецслужбы Предали народ вот. И вот это федеральное агентство Лесного хозяйства Да действительно ну правильно пишет Может погубить весь лес Да прекраснейшим образом Губят тайгу а Вот Представьте вот я вот никакой не расист, хотя это слово, конечно, дебильное совершенно, потому что раса одна, изначальная, роды асов, страны асов, а другие есть еще народности, но и в других народностях есть достойные человеки Вот, пожалуйста Звезда из рекламы дезодорантов и боевиков Терю Крюс заявил, что главное равенство, а без белых появится превосходство черных. Его сыпали тысячами гневных ответов о том, что черного превосходства и расизма не существует, а во всем виноваты белые. Но Терри свой пост не удалил. Уважал его раньше, заважал его еще больше. Вот, Если это действительно правильно, да, этого актера я уважал, не особо он навороченный, но более-менее приличных э, фильмах э, участвовал. Да, если это действительно он э, оценил все это дело Потому что мир построили, как бы это ни крутилось Как бы это ни было неприятно для тех, которые имеют другие оттенки кожи э, Но весь мир сотворили человеки Белые они же бело Белорозовые или как угодно это называть Вот, это значит э, достойный человек своей э, нации Так, а вот значит из старого советского. Как правильно преклонить колено, когда сталкиваешься с мародерами. Ну, вот таким вот. Встал на колено, уперся. И взвел автомат Калашникова. Так, далее, значит. Вообще, российское голосование. Куда совать будут голыми или обутыми? 1 июля наше решение. Вот правильно, повесили какой-то этот самый. Ни одно человекоподобное существо, которое мечтает хотя бы хоть как-то остаться в живых, даже не проявлять своей воли, но хотя бы тупо выжить. Ежели вы, сволочи, пойдете и голо будете куда-то совать, вас этим же летом всех уничтожат. Все, кто проголосует, хоть за, хоть против, хоть все что угодно, за несуществующую конституцию, за вот эту всю хрень, которую там вам втюхают. Вот, вообще не смейте подходить к вот этим участкам вот. Ибо вы, из-за вас, подонков, кара падет не только же на вас А кара падет на ваших детей, на ваших близких, на ваших соседей Даже на светлых, потому что, блин, одним рыбом могут уничтожить вообще все человечество Из-за того, что перестанут разбираться 99% подонков вот, и нас всех сотрут из-за вас Тупых, безвольных подонков. Мразей безмозлых. Так, далее. А почему про коррупцию нет таких же точных сводок? Как про Кто украл? В каком количестве? Время смерти. Вот, пожалуйста, сколько здравых. Даже вот такие вот стебные. Вот, тем не менее, все прекрасно. Почему? Если мединститут выпускает медиков, то как... кого же тогда выпускает мединститут? Да, ибо на медиках то есть на учительницах и медработниках существует вот эта вся воровская система за счет их. Ну, этот офисный плантон, вот эта мерзость, безусловно. Вот три основные компоненты. Вот. Сейчас уже даже в этом не участвуют пенсионеры, потому что пенсионеров опустили. Вот они теперь уже не кормовая база, а власть придержащих омеб. Вот, пожалуйста, эй, а вот вы где, эй! Вот все правильно изображено, а то боятся, блин, крепких выражений. Вот котей правильно реагируют. Опять эти ваши утры. Человек должен спать столько, сколько хочет, и тогда, когда хочет, а не вскакивать как непонятно что. По какому-то будильнику И бежать, накинув по быренькому рабский ошейник вот, И кланяться, кланяться, кланяться И трясти звоночком в носу вот И придерживать намордник, чтобы не спал случайно И не заподозрили его в том, что он волю свою проявляет а вот какая фоточка интересная если я, не, если я в сети И не отвечаю вам Значит за компом мой код Вот смотрите Окружен, но не сломлен Вот наш шпагат уже дитятка уселась Но никак не соглашается Что подобрали его волю Поработили его душу Эти долбанные дегенераты Стоят, блин Кошмар И отдают э, свое дитятка в жертвоприношение. Вы же не понимаете, это же действительно так. Послушайте тот ролик, который я говорил в Не смейте отдавать своих детей. Не смейте э, отдавать человечество э, вот этим вот тварям и подобным им. Это черные сатанисты. Вот котейка Кашарашин. Я все понял. Больше в тапке гадить не буду. Я спросила его, хочешь сфотографироваться со мной? И вот его реакция. Ну, все прекрасно, животное понимают, прекраснейшим образом. Надо находить с ними общий язык. Ой, да, это каждый, наверное, каждый может так вот вздохнуть. А можно в моей жизни уже что-нибудь произойдет для счастья, а не для опыта? Шоколадка это овощ. Вот и обычное размышление одного персонажа, вот к чему приводят. Шоколад добывают из какао-бобов. Бобы-овощи. Сахар из сахарной свеклы. Свекла тоже овощ. Итого, шоколадка тоже овощ, а овощи полезны для здоровья. Прекрасно это действительно так. Вот такие вот пироги. Поэтому те, ту, тот шоколад, который вы потребляете, Правильно проведите над ним работу Осветите его Вот и вообще любую пищу Любую жидкость которую принимаете Прежде Обратитесь к роду Чтоб род благословил эту пищу Эту жидкость которую вы принимаете внутрь И чтоб это вам было на пользу Вот томат имитатор Вот видите ну стебутся над вами Ну по полной программе Ну это ж писец какой то Вот какой-то корыца, как для скотов, вот для, для каких-то свиней. Одна пластинка раптор под язык, и комары исчезают. А то, Зато появляются динозавры, бабочки, медведи и цыгане. Так, 1857. Так, и вот так всегда. Только позволю сесть себе на голову, на нее тут же насрут. Это непременное условие. Не только вот эта птаха, вот этому вот буйволу. Это всегда так. Посему не позволяйте вообще никому и никогда садиться себе на голову. А вот видите, малек акулы. Сам отпустишь или маму позвать. Посему думайте. Ежели кого-то хотите помучить. А не пролетит обратка, конкретная такая. Захожу в аптеку, спрашиваю, у вас есть баночки для анализов? А вам для кала или мочи? А что, есть разница? Для кала с ложечкой, а тут голос сзади. А для мочи с трубочкой. Вот при, примерно так. Примерно так оно и есть. Потому что этим подонком, этим амебам все от вас нужно. Любые виды энергии. И даже вот эти ваши выделения, вот эти так называемые энзимы. Ну а не говоря уж о кровище. Десятками, тысячами, наверное, кубометров выкачивают из народа населения кров на кровоздачах всевозможных. Муж, привет, моя сладкая! Чем ты сегодня занималась? Жена, борща наварила, котлеток нажарила, окошки помыла, детские вещи перестирала. Сижу на носочки вяжу Сука завтра за интернет не заплатишь Я тебя убью Вот обратите внимание Как вот, э, вот эта вот девушка Играется с вот этими вот э, Рыбехой какой-то мелкой Вот как они четко Выполняют ее команды Как они вокруг ее биополей Увлеченно перемещаются Вот пожалуйте так, 19.00 Ты хуже Гитлера, единорос проклятый Да, действительно Действительно Мы живем в состоянии здесь и сейчас Именно вот ядросы Вот они вот это вот состояние Вас всех и вогнали А не какой-то там мифический Гитлер Так, вот опять же Из этого фото Вот Кто, почему, как Причисляет, блин э, Русских поэтов которых и так, блин, раз-два и обчелся. Кого можно назвать русским поэтом? Пушкина, Есенина, Высоцкого. Вот. Все остальное это швали отребья. И вот надо же, блин, Пушкина причислили к этим самым выходцам с Африки. Высоцкого норовят при, к вот этому племени диких кочевников приписать. Да, блин, ну вы что, дебилы вообще, что ли? Вот. Ну вы еще Есенина пропишите, хрен знает куда-то. Это ж вообще пипец какой-то жуткий.